Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. А понедельник, 30 апреля, и давайте посмотрим, с чем у нас открывается текущая торговая неделя. И я, как всегда, напоминаю, что по понедельникам в 18.30 по Москве, Таллину, Киеву, Риге у нас проходит а, часовой вебинар, на котором мы каждый из инструментов разбираем более подробно с ориентиром на предстоящую неделю. Трансляция идет на нашем YouTube-канале, поэтому не забывайте на него подписаться, нажать на колокольчик. Чтобы получать уведомления о новых а, трансляциях. Ну а мы сейчас посмотрим евро-доллар. А здесь тенденция нисходящая у нас а, сохраняется. Ближайшие по, цели по снижению это уход ниже уровня 1.20, движение до 1.19.80, а ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимальное значение 26 апреля, который был зафиксирован на уровне 1.22.10. Пока торгуемся ниже данного ценового значения, тенденция нисходящая остается в приоритете. А пара британский фунт и американский доллар также продолжает свое нисходящее движение. Ближайшие цели по снижению этой области 1.3690, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме 26 апреля, который был зафиксирован по цене 1.3996. А пара американский доллар, канадский доллар на текущем момент находится в восходящем тренде. Ближайшие цели это уход выше максимальных значений прошлой недели, отметка 1.2897 и движение далее по направлению 1.30. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы в области 1.2820. А пара американский доллар, японская иена в пятницу обновила локальный максимум и к концу торговой сессии мы увидели торговлю ниже минимальных значений, которые были Зафиксирован 26 апреля, что в рамках часового таймфрейма данная формация нас может привести к началу нисходящего движения. Данный сценарий будет актуален а, до тех пор, пока пара американский доллар и японская иена торгуется ниже максимумов, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 109.52. А, предпосылки по снижению это область 108.50 и среднесрочная цель движения на 106.80. А, по паре австралийский доллар американский доллар на текущий момент также нисходящая тенденция сохраняется. Ближайшие цели это Уход ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу и движения далее по направлению 74.30. А ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум 26 апреля, который был зафиксирован по цене 75.88. А еврофунт в пятницу смог закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 26 апреля. Это максимальное значение 8750, что в рамках часового таймфрейма нас перевело вновь в фазу восходящего движения. следующие цели роста это область 8855, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме, который был зафиксирован в четверг и в пятницу на отметке 8683. А золото продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению это область 1307 долларов за... Тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимум также 26 апреля. А цена в этот день максимально была на отметке 1326. По нефтемарке бренд общее направление остается восходящее. Цели по росту это область 76.02 и далее на 77. Но сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, поэтому в рамках краткосрочного таймфрейма сейчас формация нисходящая. но данный сценарий будет актуален. Более значимые уровни находятся на отметке 73 доллара за баррель нефтимарки бренд. Вот пока торгуемся выше данного уровня тенденция общая остается восходящей. Но ну, а в том случае, если пробиваем и уходим ниже отметки 73, то в этом случае вероятность начала снижения до 70 и 69 соответственно уже будет более вероятна. А по индексу DAX мы видим возобновление восходящего движение. ближайшей цели роста – это уход выше области сопротивления, который индекс DAX не может преодолеть уже вторую неделю. Это отметка 12634. Ну и после данного уровня открываются предпосылки роста на 12911. А в рамках текущей формации ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу по цене 12516. Ну и биткоин на текущий момент продолжает свое движение восходящее. Ближайшие цели роста – это уход выше отметки 9000. 1710 максимум который был зафиксирован 25 апреля и движение далее по направлению на 10800 а ближайший разворотный уровень в рамках часовой тенденции отмечаем на минимальных значениях которые были зафиксированы в пятницу на уровне 9119 а среднесрочный уровень находится на отметке 8600 итак коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео оно для вас полезно то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового дня и увидимся вечером на трансляции. Всем спасибо и до свидания.